Привет всем. Ох, ливанет сейчас совсем скоро. Ну, пока у меня ком все еще восстанавливается, запишу так короткую мысль. Замечательная демонстрация произошла буквально вот вчера. Есть такое популярное мнение, что многие даже вполне официальные лица этого придерживаются. Типа, сейчас мы запретим аборты. И вот сколько у нас было абортов, считают, допустим, там за прошлый год было, не знаю, там, за 10 лет было там... 20 миллионов абортов. Сейчас мы аборты запретим, и у нас резко прибавится 20 миллионов человек. Типа. То есть они все аборты считают, как будто это не родившиеся люди. Что, естественно, полная глупость. Вот буквально вчерашняя новость из США. В США, как вы знаете, только что состоялся пересмотр дела в Верховном Суде, вот этого Роа Версус Вейт, где, в общем, практически, ну, очень сильно ограничивают, накидывают такой серьезно прикручивают витиль абортом. Как вы думаете, что первое случилось? Еще даже, по-моему, решение окончательно не финализировано. Его еще с федерального уровня не странслировали на, на уровень штатов. Знаете, что случилось? В 10 раз примерно возрос поток тех, кто идет на вазектомию. В 10 раз. Вот человек, на который я подписан, он там свежую статью разбирает, говорит, что, во-первых, средняя клиника, которая этим занимается, делает примерно... То есть там один, один врач этим занимается. Они ну, раньше не думали о том, что понадобится такое число врачей. В общем, один врач. Один врач делает примерно 10 операций в час. В час. 10 операций. То есть, видимо, всю подготовку делает какой-то персонал, потом приходит врач, делает операцию вот за там. То есть свою, свою часть делает, и на этом операция заканчивается. И вторая вещь, которую он сообщает, что подавляющее большинство тех, кто звонит в эти клини клиники, и.. Как бы устанавливает, то есть договаривается о цене, о дате, времени, это женщины то есть в переводе на русский никакого резкого прироста рождаемости вдруг не начинается начинается всего лишь навсего миграция или конверсия из одних методов контрацепции в другие методы контрацепции, вот и все и даже в этой ситуации видно, что даже когда речь идет о мужской контрацепции заведует ей в семье все равно женщина женщина заведует Ну никуда не денешься то есть это, мужи, это женщины, жены отправляют своих мужей, там, ну или там подруги, байфрендов, отправляют их в эту клинику, чтобы сделать то, что нужно сделать. А в отличие от аборта, который можно сделать 10 раз там, и больше, ну если здоровье позволяет, пазиктомию мужчине можно сделать только один раз. То есть одна операция, все. Этот человек исключился навсегда из-за из из производства. Ну, там есть операция восстановления, но она очень сложная, дорогая и никому не гарантируется. Вот, собственно, и все, что нужно понимать про, про ограничение абортов. То есть никакого роста рождаемости не произойдет. Если кто-то и хочет даже теоретически начать таким образом там, растить рождаемость, то придется все методы контрацепции нужно будет запретить или ограничить. То есть не только аборты, но и барьерные контрацептивы, и оральные контрацептивы. И в том числе даже и операции по мужской теме. И кто вдруг не знает, у нас в стране они уже заранее ограничены. Правда, не сильно. Но у нас ограничены мужчине должно быть либо больше 30 лет, либо у него должно быть уже двое детей. В этом случае ему типа операции разрешается. То есть на самом деле наши товарищи заранее, так сказать, заглянули в эту тему и уже ограничили. И можно вполне спокойно ждать, что если у нас, например, абортов прикрутят, то есть ограничить как-то сильно их по закону, то первое, что случится, произойдет миграция на другие способы контрацепции. Соответственно, за этим, скорее всего, поскольку у нас ну, начальство думает только одним образом, она по-другому не умеет, она начнет столбить все остальные методы контрацепции тоже. То есть, рано или поздно им, видимо, тоже будут прикручивать фитиль. Но даже когда им всем прикрутят фитиль, все равно не произойдет никакого взрывного роста рождаемости и не будет конвертации всех, типа, прошлых абортов рождаемости. Этого не будет никогда. Если даже запретят все вообще, вот вообще все запретят, вот нет ни одного, вы пришли в аптеку, и там нет ни одного средства контрацепции. Это всего лишь будет значить, что люди перейдут на народные средства, вот и все. Есть там усложнят календарный метод, усложнят температурные методы, усложнят там вот... Я помню, я переводил фильм, там эти религиозные товарищи упоминали, какой-то есть там сложный такой метод там свой. Я, сейчас не знаю, в чем он заключается, но я так понимаю, какая-то разновидность календарного метода. Все это будет просто развито, усиленно, прибавлено бабушкины рецепты, и этим все кончится. И никакого списка рождаемости не будет. Почему? Банально, почему? Потому что ограничение рождаемости – это следствие, а не причина. С причиной никто бороться как не собирался, так и не собирается.